Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи правовед Сибирь, Мошкин Владимир. И сегодня я записываю видеоинструкцию по оформлению шапки документа. Конкретно в каком случае? Когда в отношении вас вынесен приговор, решение суда, судебный приказ или заочное решение, и это решение вынесено... Незаконным составом суда, если это решение вынесено судом которого не существует э, по документам то э, на человека в черной мантии, выносившего решение, пишется докладная записка в несколько инстанций. Это одна из форм документов. Еще жалобы пишется, заявление, но об этом в следующих видео. Так вот. Э, Давайте начнем с того, что куда нужно обращаться с докладной запиской И начнем с самого начала От кого? То есть здесь мы пишем мы Заносим вот так вот, чтобы было правильно Вот таким образом. 21 января 1982 года. Все, что зелененьким подлежит замене. Года рождения, место рождения, город Иланский Красноярского края. РСФСР. Гражданина Союза Советских социалистических Республик, пол-мужской. У кого э, паспорт до сих пор Российской Федерации, тот пишет «Пользователь паспорта Российской Федерации». Ну, так, паспорта Ссср, серия так, серия четыре яр. ER. Пять, пять, пять, восемь, два. Серия четыре яр номер выданный. Выданный ОВД ну, Москво Го Город и Спулкома. 12 апреля, двенадцатого апреля две года. Код подразделения тут у нас у него нету. проживающий по адресу 663 800 красноярский край город иландский улица 40 лет волксм дом 17 квартира 9 так и куда мы пишем на данную докладную записку пишем кому управление судебного департамента в данном случае Астраханской области. Находим координаты управления судебного департамента Астраханской области, официальный сайт. Видим здесь реквизиты. Так управление судебного департамента в Астраханской области. Mm -hmm. Так, так. так. Что здесь так. Угу. Астраханская область. Адрес. Четыреста четырнадцать три ноля, город Астрахань, четыреста четырнадцать три ноля, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 3 дробь 1. улица Дом 3, дробь 1. Амира, дом 3, дробь 1. На всякий случай, всегда пишу телефон. Бывает, нужна возможность звонить. Бумага всегда заявление на руках, и всегда можно позвонить. Так, телефон восемьдесят пять. У нас код. 39 45, 33. 39 45 33 39 45 33 так следующая квалификационная коллегия судей астраханской области квалификационная коллегия судей астраханской области Квалификационная коллегия судьи Астраханской области, официальный сайт. Квалификационная коллегия судьи Астраханской области. так контакты так получается адрес тот же самый телефон другой 85 12 44 85 12. Угу. Квалификационные коллеги судей Астанканской области. Так, это мы скопируем. И вот сюда вставим телефон сорок четыре, сорок двенадцать. 44 40, 44, 40, 12 Кстати, когда секретари принимают заявление и вот, Допустим несколько организаций в одном здании находятся А если там еще целые небоскребы, то там вообще много организаций И секретарь по номеру телефона может выяснить то есть это упрощает задачу, кому передать материал. Совет судей Астраханской области. Так. Совет судей Астраханской области. Так контакты, подождите, не то совет судей Астраханской области. Так. Так, совет судей астраханской области Еще посмотрим посылки судей Российской Федерации. Совет судей Российской Федерации, регионы. Монтайский край. Астраханск. Астраханская область. Так, теперь нам нужно узнать контакты. Совет Судья Страханской области. То есть сначала выбираем сам Совет судей в разделе региона и в контактах выбираем Совет Судья Страханской области. 44-42. Так, 44-42. у нас получается один и тот же адрес даже телефон только разные сайты и разные организации так и председателю трусовского районного суда Трусовский районный суд Астраханской области. Трусовский суд области. <coughs> а, так, здесь нам нужно... Но ну, сначала мы берем, занимаемся адресом, пишем адрес 414. Ноль-ноль шесть индекс, так шесть четырнадцать четырнадцать ноль шесть, четыреста Астраханская область, Трусовский районный суд, так. город Астрахань, город Астрахань, улица Дзержинского, дом 34. Улица Дзержинского, дом тридцать четыре. Улица Дерзерского, дом тридцать четыре. Так, так, так. Ну, прошу обратить внимание, что на решении суда не указан. А адрес то есть точный адрес где выносилось решение то есть неизвестно где это происходило а самого суда трусовского не зарегистрировано то есть решение вообще виртуальное если вы начнете проверять через налоговую через федеральные законы то вы не установите где этот суд находится? Так, дом 34 четыре, восемьдесят код, восемьдесят пять, так пятьдесят шесть, тринадцать, шесть, пятьдесят шесть, тринадцать, 66. Исходящее это у нас будет под номером один от Здесь дата ставится тогда, когда документ создан. То есть сегодня 10 августа 2017 года. Соответственно, я ставлю 10 августа 2017 года. И не важно, что там завтра или послезавтра я на почту России отнесу и отправлю письмо. Самое главное, что исходящее номер один по порядку. То есть оно первое по этому делу. И дата 10 августа это дата рождения документа. Вот таким образом. Так, здесь еще мы не подправили. Здесь адрес сделали подправить председателя судебное дело производства так вот здесь раздел о суде история суда контактная информация так Трусовский районный суд почтовый адрес адрес электронной почты Так, и... Так, давайте тоже адрес электронной почты мы будем отражать. Чтобы писать заявление. Так, шрифт у нас будет это другой. Поэтому я пишу своим шрифтом. Е, мое, Т. Ру, со, плюс, ки, точка, аст, собака так ставим enter то есть курсор поставили в конце и поставили enter и тогда строчка выделится по совету судей Астраханской области можно сделать так же самое Квалификационную коллегию судей Тоже также можно e найти, вписать И управление судебного департамента. Так, дальше Кто у нас организационная структура? Кто у нас председатель? Структура Трусовского Так если назад сделаем. Состав суда. Председатель суда. Гребенщиков Николай Михайлович. Гребенщиков Никола... Николай Михайлович. Николай Михайлович. Николай Михайлович. Николай... Грибенщеков, Михаил Ничего, Гребинщикова. Председателю. Так, видим, что он же сам и выносил решение. Председателю Террусовского Районного суда. Здесь руководитель обособленного подразделения Управления судебного департамента в. Астароканской области. В региональной системе РФ сведения отсутствуют. В регистрационной системе Российской Федерации сведения отсутствуют. Так, вот так мы все это заполнили. Это видео я вам это еще раз напоминаю, или посмотрите сначала. То есть как правильно оформить шапку и э, написать докладную, ну для докладной записки, для жалобы, э, для заявления написания, для любого действия направленного в отношении незаконного приговора, решения суда, судебного приказа или заочного решения. То есть это видеоинструкция по тому, как изыскать, где найти в интернете и как правильно здесь все вписать. Здесь тоже мы выделяем зелененьким, потому что... Так, нет, нет, назад. То, что нужно заменить Но в данном случае Меняйте только свои данные Все остальное остается готово Если вы именно с Астраханской области Если вы с другого края области То замените на свои данные Благодарю всех за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делайте репосты Вступайте в сообщество «Правовед Сибирь»